Приветствую дорогие друзья! На связи Forever. Сегодня мы будем обозревать мой автопарк. Желаю вам удачного просмотра. Заварите какой-нибудь чай там, вкусняшки возьмите. А мы начинаем. Перейдем мы к автопарку. Сразу скажу, что цены я не буду говорить про каждую машину. Я оглашу итоговую цену на весь автопарк в конце ролика. Первая машина у нас BMW 92 М3. Достаточно хорошо сделана, так под дрифт, тупо почелить. Обвес на ней Rocket Bunny, перламутр цвет и диски Адван Racing за 70. Ой, за 73, говорю. За 320к. Достаточно хорошая машина. Номера на ней М673. Как я уже сказал, машина очень хорошая, с последнего обновления. И очень дешевая для новичков, самое то. Следующая машина у нас BMW E34, которая толком не изменилась. Про нее даже нечего так и говорить. Она не изменилась вообще с обзора Артема Меджика. Только появился этот спойлер от М5. Диски у нее за 660к, перламутр в черном цвете. Вы скажете, колхотник перламутр поставил на черный цвет, это да, вообще, иди отсюда, гуляй. Но, не знаю, мне так по фану. Перейдем к следующей. Это у нас Е60, которая была продана и куплена снова. Правда, уже чтобы поставить номера и Икс, пятерки, 73. Это одно из пополнений в моей коллекции недавних. На ней также стоит перламутр, диски зашёт 60К, достаточно хорошо выглядит, популярная очень машина на СУЦД, всем советую, кто хочет такую купить, типа блатовать это, дал дал ушел делать и все дела. Следующая машина у нас М5 F90, с номерами М973, кто не знает 73 сразу скажу, это Ульяновская область. Откуда я родом, и да. достаточно хорошо выглядит. В таком же сети, примерно как и М3, а только с другим оттенком. Правда, это уже еще и старый кузов, так как вышел рестайлинг. И очень обидно, что пока CD не добавили их. Не добавили говорю, не добавили ее. Перейдем к следующей машине. Это у нас Lexus GSF. Это вообще у нас японский ряд lexus у меня также не изменился остался таким же станцовый на иксах шестерках 73 белый салон красиво выглядит все дела правда в скором времени думаю буду его продавать так как хочется что-нибудь нового следующая машина у нас mazda шестерка mps на номерах м873 который я тоже скоро буду продавать из-за того, что хочу купить М8. До этого она мне вообще не нравилась. Типа BMW M8. Но сейчас что-то присмотрел. ее так и плюс-минус захотелось. Диски на ней также. за также, также, также за 660К. Перламутр такой голубенький цвет. Ориентации Сани и Привет. Да, ну ты понял. Эээ, да, в принципе это все про нее. Достаточно хорошо выглядит. Стилево такая прям... Бордюры все собираешь и лежачие полицейские. Следующая машина у нас Mazda RX7. RX8 у меня нет, она, <пух> да. Э -э на ней номера Т873, достаточно прикольно сделанный вес и стоковые диски. Стоковые диски, по как по моему мнению, на ней вот прям кайф смотрится, не надо их менять на что-то другое. Дрифтовая машина, использую только по предназначению, либо так постоять где-нибудь. Следующая машина, это у нас Raffle Car, такой Aoe77773, это подарок моего друга Сата, который, он мне перевел Aoe, как охуенно умеешь ездить». Так что не надо мне такого, что тут ты Aoe-шник, фу, все, отписка, дизлайк, это колокольчик убрал, таким, таким нам не надо. Да. Достаточно сильно сделано, сильно, да, сильно сделано молодец, Аня. Достаточно красиво сделано, не сенсовая такая просто заниженная на дисках HRE 550-х, 505-х точнее. И перламутор такой, он зелененький. Следующая машина это у нас GTR R35, просто кайф, который недавно я купил в виниле оригинальном за 15 кк, который стоил. На нем также диски от Да, я драчу на эти диски. И именно и на нем Evil Empire. Достаточно красиво я сделал его. О, он по-другому чутка выглядел. Так колхозненько чутка. Но сейчас он прям стилевый. Дрифт корч такой. Но тоже в скором времени, наверное, будет в продаже. Следующая машина. Это у меня недавнее приобретение. Потому что мне надо было перевезть куда-то 973 И я просто решил ее оставить в итоге. Это у нас слива-пятнашка, также на 2-нах. заметите, да, заметите, не заметьте, а заметите, да. А, перламутр красный такой, насос вообще, тоже дрифт корч, и стоковый спойлер, это прям конек мой и фалка. Да, следующая машина это у нас GTR, R34, на вышках 3473. Это достаточно старая у меня машина и старый на нем номер. Это еще с того момента, когда я был в Black Sans. Толком ничего не изменилось, кроме цвета и дисков. также я на нем реже стал катать, так как начал катать на ГП-5. И последняя японская машина. Ну как, не последняя, но там есть один гамункул из японца и немца. Ну да ладно. Машина это у нас Камри, на вышах 002 ВВ-73. Это просто же повозка такая, постели с пацанами, по он такой, да, выехал и... Крутой, типа, себя ощущаешь, камни 3, 5, японцы делают вещи, все дела. Также перламута на ней, кстати, нету, это серый цвет просто такой, и диски на ней, и ширье, опять же. Так, перейдем мы, наверное, сначала к меринам, на ост... другие не смотрите. И самый главный Мерид в моей коллекции это волчок V124 AMG Hammer. Который на данный момент стоит очень дофига на сервере, так как, э, больш, ну как, большинство, одна большая часть автомобилей является и находится у нас в клане. Стоит на нем именной мой номер X4 Ever шестерки. Сделан он тоже сенцовый такой, прям соска, всем нравится, ну, по крайней мере, мне так говорят, типа, nice, красиво выглядит, слушай. Перламутр синий, клановый цвет. Uh, в принципе все Про нее да. Машина просто поселить, покататься Теперь Следующая машина у нас Ешка В120 Ой, 120 говорю 213, Ешка на номерах Е673 Перламутр В таком сероватом оттенке С белым и диски о ширье. Эти диски, кстати, на многих машинах стоят, так как они красиво просто подходят. И мне просто надоели диски за счет 60К. В обвесе он Брабус. Достаточно круто выглядит и дорого стоит, блядь, скотина такая. Так, следующая машина у нас. Это s 63 либо 222 На номерах А-73, в обвесе Брабус. Цвет перламутр, цвет такой вишни, что ли, не знаю. А, салон белый и диски SRE 550 550 говорю я не знаю как короче я не знаю шаришки я просто знаю что это шаре диски на них стоят и они красиво выглядят номер кстати раньше стоял на цешке на сейчас другой в принципе все про нее про него промерено да перейдем мы к цешке которая у нас такая же осталась также на дисках за 660 к эски семерки 73 это просто же повозка такая на полу комфорт полудрифт чип чип чип и дил заразили меня иксы нет это настройка на ней полу комфорт полудрифт ну, в принципе всем при нее перейдем к лупатому который у нас на ушках 773 достаточно красивый автомобиль красиво сделан и я прям долго пытался выставить правильно фитмин на нем прям придрачился подрочил на него потом да Цвет у нас также синий перлам. Диски шерье. Такие стенсовые более-менее. Красиво выглядят. Да, в принципе, такой же повоз, на котором я толком и не езжу. Он просто стоит, типа, для коллекции. И один из моих любимцев, это у нас Телек G65. На номерах V873, который я купил благополучно тоже недавно. Диски на нем за да, 660К достаточно красивый выглядит в таком сероватом цвете, я не хочу делать его в черном, мне не нравится в черном в принципе все про него, я на нем толком не катаюсь, тоже думаю продать так, и следующая машина это у нас супра Гер, которая типа новая, а 80 вроде ее называют еще сделана она опять же под стенс на ней такое расширение стоит диски, рейсы достаточно стильная машина, но как-то по габаритам мне она вообще не понравилась так как у нее горят только габарит, у нее только нижняя нижняя полоса, а верхние не горят и это ошибка у CCD, так что меня сейчас забанят за это цвет на ней такой Gold Rose, можно сказать прям красиво смотрится на ней следующая машина это у нас Porsche Carrera 911 4S вроде, да, ну-ка да, Форест. Номера на нем Ошки семерки. Ой, Ошки семерки, Ошки 8-73. Красиво на ней выглядит просто на Порше, На ней. Да, на нем. Тоже цвет, это оригинальный цвет. Называется Майами. Диски на нем и шерье. Опять же. В принципе, красивая машина, Жеповозка такая быстрая. И в принципе на ней катаюсь достаточно часто. Следующий автомобиль из нашей коллекции, это у нас Audi RS5 на номерах V673, также сенсовый, также диски шерье и перламбутер стоит. Это обвес, достаточно дорогой обвес. Это не последняя машина, я просто забыл выставить остальные. А, достаточно красиво выглядит и тоже думаю в скором времени продать, когда найду на что повесить эти номера. Итак, перейдем мы к самому главному моему автопарку, просто это же вас, это, это жиговодство, это, это завод, это, ну, вы поняли. Ну что ж, это АК, которая не изменилась, это также Эмиральдик такой, просто на ушках 132, не 123, не 123, а 132, который я выбил тоже с салона. А, ну, это дорогой автомобиль, как видите, даже диски дорогие, это 60 раз дороже машины стоят, в принципе, нормально Следующий автомобиль это у нас Жига, которая достаточно изменилась, стала более такая стилевая, а не дрифтовая Диски остались такие же и номера ЕКХ 77773, которые, по сути, ничего не значат, просто красиво смотрятся Ну что последний автомобиль моей коллекции это приора просто вах стиле Байкс клан это гаджи привет привет там всем это салам номера на ней хам 12477 которые были куплены вместе с волчком и я просто так повесил на них тонер просто в хлам такое это ну это пацанская тачка вы чё в принципе это все про нее и это был весь мой автопарк так что если вам понравилось Ставьте ролик, ролик это на репит, да, пересмотрите, добейте не просмотров. Ну что, полную стоимость автопарка вы видите на своих экранах. А, достаточно хорошая сумма для автопарка на 73-м регионе, который не так и уж и популярен на третьем сервере. Да и вообще он вроде не популярен на серверах CD. Да? А, половину стоимости составляет это Волчок, который у нас на сервере сейчас стоит достаточно хороших денег. Ну что ж, это было все. Это был мой автопарк. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы уведомляться, когда выходят ролики, либо я пилю стримы. Ну что ж, всем удачи!